А это где аэропорт вообще? Это Шереметьева. Шереметьева даже. А сколько у камеры получается мегапикселей суммарно? В зависимости от модели. То есть есть на семь вот модулей внутри, есть на 18 модулей внутри. Каждый модуль по 4 мегапикселя. То есть 17 модулей это 68 восемь они объективы у них с разным получается да, да. общем состоянии. одни смотрят на широкие, широкие да на ближнюю дистанцию другие более узкие на дальнюю дистанцию так, да. вот это пример узкое формирование узкого формирования зоны обзора на более узкую дальнюю такую дистанцию То есть вот в конце Дороги, дороге, да, это примерно 160 да. метров, вот сейчас там людей мы видим, пожилая пара, это около 160 метров для них, ну, 150 160 Тоже уже, получается, миллиметров 70 объектив практически. В этой модели 50. 50-ка, 50 50 да-да. Шикарно, конечно. У вас еще так свет интересно организован.